Друзья, сейчас я вам покажу, как сделать автозаполнение полей при загрузке видео. То есть, загружая видео на YouTube, у вас будут автоматически вводиться описание и теги. Сейчас покажу как это сделать то есть захожу в творческую студию набираю нажимаю канал слева загрузка видео и видим что у меня вот тут стоит уже заготовка для правовых видеороликов то есть по праву я ее беру удаляю теги, также удаляем, то есть какие вы тут данные напишите те у вас останутся. И вставляем новое описание более актуальное по мегаватт-контрактам. Так, ссылка для регистрации кошелька. Потом берем тут вот поменяем местами. Как создать кошелек мегаватт контракт? Скопируем, отсюда вырежем и вставим вот сюда вот после ссылки для регистрации кошелька. Как создать кошелек мегаватт контракт? Ссылка на сайт Source Energy, мои контакты. Потом бесплатное электричество всегда. Тут у нас идет текст. Так, и так. Все у нас тут описано, описано. И тут у нас прикреплено три вебинара, три видео, ссылки на видео, вводный вебинар, выступление производителя в России и техническое решение, выступает разработчик данной технологии александр кукушев с италии и тут вот мы тоже изменим после этих после ну да после этих вебинаров ну, ты будешь знать почти все и есть у меня уже заготовленные теги Теги просто пишем по ключевым словам. Все, я их также вставляю. И нажимаю сохранить. Все у меня сохранено. И теперь каждое загруженное видео у меня будет автоматически вставляться данные поля. То есть мне не нужно будет больше их редактировать пока я не захочу сменить тематику видео. Если данное видео станет вам полезным, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч!